Здравствуйте, друзья пчеловоды! В этом видеообзоре я расскажу Вам о солнечной воскотопке, которую производит компания Парк Плюс». Имея у себя в арсенале солнечную воскотопку, любой пчеловод получает возможность, практически не используя никакой платной энергии, добывать очень ценный продукт пчелиный воск. Во время весенней ревизии семей и чистки ульев вы находите достаточно большое количество воска. После вскрытия пчелами восковых крышечек, запечатанных сот, рамки с темным сотом, подлежащие замене на новые, чистка рамок улью, срезание нежелательных языков, которые пчелы отстраивают в неудобном для пчеловода месте, все это может быть дополнительным источником чистого воска. Используя такую воскотопку, вашим незаменимым помощником становится бесплатная солнечная энергия. Традиционно корпус и все деревянные детали выполнены из термодерева. В данном случае это термотополь. Не секрет, что изделия из такой древесины получаются очень легкие, но самое главное, они экологически чистые. В такой древесине отсутствует влага, а это означает, что процессы гниения в ней невозможны. Такое дерево имеет минимальный коэффициент расширения и сужения, и поэтому изделия из такого материала прослужат бесконечно долго, при этом затраты по уходу будут минимальными. Верхняя крышка выполнена из литого поликарбоната. Почему выбран именно этот материал? Литой поликарбонат в сотни раз прочнее обычного стекла. Поэтому при попадании града, либо удар его о твердые предметы, ему абсолютно не страшны. В случае, если прозрачную часть крышки необходимо будет вымыть, в конструкции предусмотрена маленькая алюминиевая планка, которая легкосъемная и прикручена всего лишь одним саморезом. Сняв эту планку, вы легко извлечете сам лист поликарбоната, вымоете его и точно так же с легкостью его вставите назад. Для плавного открытия, и удержание в верхнем положении крышки используется по бокам два пневмоамортизатора. А впереди два маленьких амортизатора предохраняют крышку от ударов во время закрытия. Вся фурнитура и материалы, используемые при производстве данной воскотопки, выполнены из материалов, не подверженных коррозии и не вступающих в реакцию с воском. Это пищевой алюминий толщиной 0,6 мм. Фильтр, выполненный из просечной сетки, он тоже нержавеющий. Все саморезы, крепление корпуса, петли, открывание верхней крышки, все выполнены из анодированных металлов, либо нержавейка. Объем воскотопки с легкостью вмещает 6 магазинных рамок. Такой объем в хорошую летнюю погоду, солнечную, приблизительно за 2 часа может превратить ваши рамки в чистый воск. Контейнер, который мы используем под сбор воска, имеет вот такую форму золотого слитка. Сюда помещается чуть меньше 3 литров и сам контейнер имеет тефлоновое покрытие. Это преимущество поможет вам в том, чтобы воск легко отделялся и легко чистился, но в то же время мы рекомендуем использовать только лишь деревянные лопатки. Ни в коем случае не нужно использовать металлические лопатки и любые другие металлические предметы. В мастерской я взял небольшой лист поликарбоната, он чуть меньше на миллиметр, это двухмиллиметровый, в крышке в нашей используется трехмиллиметровый и хочу вам проэкспериментировать, как этот лист легко млется. И при этом не меняет своей формы, не лопается, не ломается, то есть насколько он прочен. Ну, в завершении, товарищи пчеловоды, я хотел бы вам пожелать всем больших сборов меда, воска и как можно меньше хлопот. Спасибо за внимание.